Всем привет! Всем салам! Хочу оставить отзыв о, об уроках по торгам от Игоря и Натальи Павлов. Я имел честь быть их учеником на этом уроке, на этих уроках. Вернее. Что могу сказать, очень достойные учителя, практики своего дела. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваши знания, за то, что вы поделились с нами. Жалко, что я до конца еще не прошел, ну не смог побывать на некоторых уроках иду своей деятельности профессиональной. Ну, э -э я постараюсь наверстать упущенное и радовать своих учителей. Спасибо вам большое. Всего вам наилучшего.